Итак, мы сегодня сыгранем в «Быстрее таймера 3», конечно же на арене этот режимчик. За годы, проведенные дома на диване, вы научились одному «Нет дедлайна, нет мотивации». А если добавить к дедлайну пару кило взрывчатки, дополнительные секунды за пройденные точки, бонусные очки за акты насилия и миллионную аудиторию, продуктивность подскочит до небес. Так, ну что, погнали! Битва на арене. И О, у нас да. дикие гонки на выживание. Быстрее таймера! Я так понимаю, я единственный, кто на футуристическом режиме, да? Ускоряемся! Да? да, походу ты единственный. Так, можно брать. Две, две стороны. А тут самое главное брать чекпоинт. Который мне увеличит время. Так. А вот вам придется бороться друг с другом. У -у -у. Так, отлично. Ай-яй-яй. Ну, я пока не скажу, что я так прям сильно с кем-то борюсь. Блин. Я уже себе нафармил времени. Где, где, где, где? Я вот не, где. я потерял чекпоинт. Нет. Жесть. Я вылетел. А мне минуту можно кататься, ты посмотри. Это просто жесть. Я Слушай, не могу а где, понять, где все? Неужели а вы вот здесь был? Блин, вот Они она. уже кончились. Они у уже кончились. кончились, а у меня есть. О, жесть. Так, подожди, а снизу тут были? Нет. О, я тебя нашел, привет. Руэт. Так, а мне, походу, <смех> сюда. Во, во, во, я увидел. началась? Нет, не началась. Мне надо найти... Ой. Так, ну пока вроде все живут. Ага. А я понять не могу. Где? Где ты? Подожди, где мои чекпоинты? Их просто нету. Такая же фигня. А время у меня заканчивается. Ухе, Меня парализовали. Так, погоди, -ка, погоди -ка, Вы покончили с собой. Так. А, я сейчас бомбану. Так. Оба. Вы выбыли из гонки. Турсы.